Я приветствую всех, кто сегодня пришел посмотреть эту серию. Это The is War of Mine, восьмая серия. День четвертый, мольба о помощи. Мы помогли соседке. А, потом день седьмой, голодный человек. Мы поделились с голодающим едой. А, восьмой день, девушка в беде. Мы спасли девушку от пьяного солдата. На пятнадцатый день поиски защитника мы помогли ей нашей соседки на пятнадцатый день умер Марка добывая провизию между прочим Да жалко День 16 -й. Антон искал убежище и мы ему позволили остаться с нами день 21 -й. Мы проигнорили посетителя тот стоял за дверью наверное он нуждался в нашей помощи но мы не открыли я его не видел извиняюсь день 24 четвертый мы помогли человеку достать лекарства для его отца. Достать лекарство для его отца. 26 день. Мы ограбили беззащитную пожилую пару. Сложный выбор. Да. День 27. Павла умер. Добывая про видео. Глупая смерть. Я уже рассказывал. 29 день. Погребенные заживо. Мы помогли их вытащить. 32-й день. Бруно умер, тоже добывая провизию. Эх. 33-й день. Мятежники идут по следу. Мы солгали, выгородив его. Да, мы помогли нашим соседам. На 42-й день пришла благодарная ночь, дочь, и мы забрали серьги, которые она нам дала. 45-й день. прекращения дня. Долгожданное прекращение огня наконец-то наступило, а с ним закончились, гражданс... закончились бои. Те, кто смог жи... выжить в войне, никогда ее не забудут. Фух. Несмотря на то, что война оставила глубокий отпечаток в душе Антона, он вернулся к преподаванию с новообретенной решимостью. И хотя он уже слишком стар для Филдсовской... Филсовской. Он еще может получить не менее престижную Абелевскую премию. Война не затушила пламя, которое заставило Свету отдать себя своему призванию. Однажды ее посетил бывший ученик, тот самый, что позвонил в пятницу, чтобы убедиться, что его прежняя школа действительно эвакуирована. Наградой за все усилия ему стало... Наспех вырота могила. Может быть, его жена и дочки когда-нибудь найдут ее, и если им самим удалось вырвать. Пабло. К сожалению, Пабло умер. Вернется ли его семья в погорень, чтобы навестить его могилу? Или это будет слишком болезненное напоминание о том, через что они прошли? И вообще, разве мертвым не все равно? Бруно, несмотря на отважные усилия, Бруно не смог пережить войну. Судьба его подруги, о которой он волновался, так и остались неизвестны. Да.